Они говорят, что мы решаем, что вы можете говорить, и что вы можете в этой демократии. И если вы попытаетесь говорить свободно, мы раздавим вас. Это именно то, что они говорят. В условиях демократии цензуры быть не может. Страна, в которой действует цензура, не является демократией. Илон Маск, который не из этой страны, знает, что купил Твиттер с целью прекращения цензуры и восстановления свободы слова. Он только что сказал следующее, в Твиттер было много цензуры, и мы собираемся выяснить, в чем она заключается. Процитируйте файлы Твиттера о подавлении свободы слова, которые вскоре будут опубликованы в самом Твиттере. «Общественность заслуживает того, чтобы знать, что произошло на самом деле». Конец цитаты, так почему же мы не должны этого знать? Почему мы не должны знать, кто ограничивает свободу слова в стране, которая претендует на то, чтобы быть демократией? Все, кто находится у власти, паникуют по этому поводу. Apple угрожает удалить Твиттер из своего магазина приложений. Так что, если Твиттер больше не сможет получить свое приложение в App Store, Твиттер больше не будет потому что вы получаете доступ к Твиттер через приложение. Таким образом, они, по сути, угрожают закрыть Твиттер. Тем временем Белый дом и СМИ пытаются убедить вас, что проблема не в том, что Китай бросает людей в концентрационные лагеря, подавляя свободу слова. Проблема в Илане Маске, который пытается восстановить свободу слова. Он злодей. Смотрите. Удивительно наблюдать за таким человеком, как Илон Маск. Он такой ребенок, он такой незрелый, ему все время нужно внимание. И эти парни с этими деньгами, задержанием и этими проблемами с папой, я бы сказал, что это либертарианская чушь разрушительна для американской национальной безопасности. И он должен восстановить те же ограничения, которые были в Твиттере до того, как он его купил когда дело доходит до платформ социальных сетей. Они обязаны позаботиться о том, чтобы, когда дело доходит до дезинформации, когда дело доходит до ненависти, которую мы видим, они приняли меры, в этом есть что-то очень опасное. Напоминает мне злодея из фильма о Бонде. Как я уже сказал, когда самый богатый парень в мире покупает платформу социальных сетей, это просто нехорошее уравнение. Я думаю, что он опасный парень, и это в некотором роде говорит о том, как он руководит Твиттер. Не так уж много прозрачности в том, что происходит, просто на самом деле он правит с помощью твитов чтобы вы могли деконструировать каждое из этих заявлений. Вот офицер ЦРУ, парень, который лгал, зарабатывая на жизнь, говоря вам, что нам нужно больше цензуры, но на самом деле они не выступают против ненависти к цитатам. Джейсон Уитлок, ведущий Бесстрашного. Он был неустанно сосредоточен на вопросе социальных сетей, когда большинство людей игнорировали его в течение многих лет. И для нас большая честь, что он присоединился к нам сегодня вечером. Джейсон Уитлок, спасибо, что пришли. Итак, Илон Маск внезапно поднялся на то место, которое раньше занимал Саддам, Хусейн как самый опасный человек в мире. В чем именно заключается его преступление? Его преступление потенциально заключается в том, что он сдает людей, которые используют твиттер и приложения для социальных сетей в качестве контроля над разумом. И это то, что они делают с твиттером. Они контролируют повествование и то, что людям позволено думать. Если вы будете контролировать то, о чем людям позволено думать достаточно долго, вы в конечном счете будете контролировать то, во что они на самом деле верят. Наши мысли ведут к нашим убеждениям. Они контролируют наши мысли через социальные сети с помощью своих алгоритмов, которые подавляют определенные мысли и возвышают другие мысли. Они контролируют это, очерняя людей. Если у вас возникнут вопросы, я не думаю, что полиция просто случайным образом убивает чернокожих людей. Вот и этот алгоритм Твиттера, чтобы очернить вас как расиста и одного из худших людей на планете. Заткнитесь, ничего не говорите. Давайте просто продолжим это повествование. Давайте творить, давайте внушим людям, что полиция беспорядочно убивает чернокожих мужчин. Поэтому эти беспорядки, сожжения и разграбления городов оправданы. Все, о чем они думают или в чем обвиняют Дональда Трампа, он вдохновил. Он оправдал беспорядки 6 января и все такое. Это то, что они делали с Твиттером, оправдывая беспорядки, грабежи, насилие, хаос, анархию и разрушение Америки в течение 10 лет через Твиттер. «Вы знаете, единственное, что меня беспокоит, это то, что, как и Илон Маск, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, что на самом деле найдется кто-то с такими деньгами, кто действительно захочет остановить этих людей. Снимаю шляпу перед вами. Пока что я полностью впечатлен». Я тоже. Однако, если он пойдет на это, это создаст очень плохой прецедент для ответственных людей. Это похоже на то, как если бы кто-то мог войти и нарушить правила. Кто-то может свободно мыслить и говорить то, во что он действительно верит, как это может быть заразительно. И я собираюсь действительно разозлить людей и воздать должное кому-то, кто заслуживает похвалы за то, что он первая доминошка». И это действительно вдохновило Дональда Трампа на это. Он взялся за создание индустрии фальшивых новостей и расстроил истеблишмент их повествования и контроль и начал называть это фальшивыми новостями. И теперь они боятся того, что Трамп силой своей личности и мнений встряхнул истеблишмент. Похоже, что Илон Маск хочет прийти с реальными квитанциями и оправдать все, что Трамп говорил за последние 5-6 лет. И они просто не хотят, чтобы квитанции были выставлены на всеобщее обозрение. Люди, которые боятся фактов, опасны. Я бы сказал Джейсон Уитлок, который, опять же, занимается этим дольше, чем кто-либо из моих знакомых. Большое вам спасибо.